Всем привет, с вами Макс Риск подписка лайк, чтобы не пропускать одного ролика по игре Зуба. Это у нас как получить новый персонаж. Как видите, первым делом нужно собирать кубки. Ну, у меня сейчас 1000 кубков, 10 место, плюс 7 кубок. А сейчас я вам все расскажу. Ну, пока что лайк подписком. И даже мы сночек еще не получили. Ммм, тут у нас странненько. Так, я один сночек открыл. Также вы сходите в Зуб, эти вот бесплатные сундучки, тоже вам понадобится вам также чаще играйте теперь, как, теперь когда не появилось время этим с нами будет чаще играть и будет чаще ролики и будет куча нового персонажа потом заходите собрать награды вот у нас есть еще за сегодня видите и сегодня собираете 3-4 ящика также используйте 8 аптек это нужно делать чтобы получать еще этих монет убейте Перса, Эрла, Забрюса. Но это конечно будет жестко, но кто может получить 60 монет, наверное шикарно. Также есть вчера, но если там забыли забрать, то можете забрать. дело о том, что они играли вчера. Ну и ладно. Так, надо пишет заберечь еще. Где пропуск. Подождите, как это как? А, миссия здесь, боевой пропуск здесь. Заходит также сюда вот бесплатный. Пропуск с кепочкой. Можешь, конечно, купить. Говорят, что тут вообще шикарно. Давайте проверим. Не, ну я что золотые ссылочки. Так, и тут до конца новый скин. Новый скин. Игнора вообще легендарный скин. Как это сделать? Вы собираете эти жетонечки. Вот. Сюда перемещается. этим самым через 8 дней я не успею добавить. Это все. Ну ладно, что что делать? Я получаю маленькие, хоть и так, заходит потом события я уже тут немножко пособирал. буквально через пять минут снова не собирать вот я не понимаю как схема это работает но это было понятно один день возможно каждые четыре минуты выполняется так так так реблокируйте на 430 очков ну, больше очков вот и все а потом уже вы сможете добыть так скажем новые сундучки золотые извроты. Кстати, кстати, когда вы игру заходите, в магазин заходите сначала. Пока что вы можете подписаться, кто это еще не сделал. Также поставь лайк. Видите это акцию? Сколько стоит? 3000 монет. Это очень много, очень много. Поэтому я вам не советую покупать. Не советую. Так, перемотываем. Видите это свинку? Ее можно купить за за 800 амазов. Да, тут я получу конечно семь монет 453 алмаза и награду для ага, просом. Просом. Не, не лучше так не покупайте Я понимаю обычный или редкий предмет. Я на это не куплюсь. Нужно переждать этот момент, когда копилочка 4 уровня перезайдется, и потом уже будет больше алмазов. Чем больше алмазов, когда будут тут легендарный персонаж, какой-то любой персонаж его нужно кликать. Вот не знаю есть или нету но нужно пропускать этот момент он половину наших холма заберет палач брюс 39 тысяч также билета собираете вот внешним зайти на пала палача брюсом я понимаю теперь так и золотой ящик тоже не тратите потому что он не так попадается в золотой, золотой ящик золотой ящик тоже самое изумрудный ящик Изумрудный ящик. Легендарный ящик. Что брать? М -м, как по мне. Вот и на 30 тысяч. Похоже на 39 тысяч. Лучше, конечно же, Легу не брать. Потому что у нас есть новый персонаж и эпический предмет. Лучше вам взять... Так, вот. Ну, вот новый персонаж. Изумрудный ящик. 1200. Эконом класс. Но не мне идет Нету. О, бесплатно получаете бесплатно в точке. Также, если вы хотите, если вы, там, вы можете прокачать брюса до 9, это в моей игре. Да, но только дело в том, что монеты -то нужны что прокачивать, их улучшать, не улучшать, не покупать. Да, также у нас тут есть еще кое-что. Тут тоже вам не советую, а маза вам понадобится больше, чем я думал. А, тут один такой странный трюк. Почему она не меняется? Тут новый персонаж. Тоже мы здесь. Ну ладно, в общем-то. Ага. Не, лучше это не хватит. Дело. Так, заходим на персонажа. И тем самым можно же... Эм, по пропускам тысячу... Сто кубков, тысячу кубков. Нажимаете на дуб. По-моему, не нужно выйти. Ладненько. Тогда нажимаете вот так вот и улучшаете но, ну, если там вам не жалко, а, ну да, мне не жалко, 1400. Конечно нужно улучшать, но только дело в том, что, ну ладно, давайте мне не жалко. Прокачка, все, прокачал Оля. На 9 все прям 9 слушайте. Хеллум продолжается. Нажимайте на дуб потом перекидывайте в эту страницу и собираете. Конечно, пицца монет классно, но 1200 есть. Золотой ящик. А золотой ящик, как говорится, что-то упадает. Также можете заходить на телевизор собирать. И может поступать новый новый персонаж. Выпадет. Значит, у меня три 53%. Конечно, пятерка упадала. Но алмазы также упадали. Вот это вот 108 алмазам вообще никогда не упадаю Не выпадало. Также новый персонаж не выпадал. Но мне, надеюсь, про мне повезло. Есть и шанс еще раз играть, чем чаще вы играете, тем, ну конечно нужно ежедневно заходить да? в эту игру, как все остальные игры. В принципе, значит, давайте посмотрим на дуб, потому что там что-то прикольно. Ну ладно, зашли сюда, значит и рассказываем, что у нас тут есть. Не, ну тут нужно тоже прокачивать, между прочим, но мне что-то и как-то интересно. Сколько? 100 монет вроде бы не жалко, поэтому все прокачивайте. Да, мне тоже нужно прокачать теперь, да, чтобы... Тысячу, тысячу монет... Стоп, да, ты... стоп, стоп, это очень много. Нам знать, где чего эти монеты По-моему... А, внутрь купки нужно. Я перепутал с другой игрой. Ладно, извиняйте. Тут нужно только купки качать. Прокачивать только по желанию. Только персонажей прокачивать, а вот предмет, которым вообще вам не нравится, не качайте. Вот который вы одеваете, качайте. У -ка, важен. Не, ну я профи, поэтому хочет не верить никогда. Если вы профессионал, профессионал много играете, то не берите. Так, у нас также есть что делать, если не обпадает на персонаж. Короче мы тоже это расскажем. Так, тихо-тихо-тихо, давай это возьмем. Потому что он 6 шест левела это очень главное. Так, так, ну он очень слабый. Может быть копье, Да уже все поздно. Также смотрим, видим, что что скорость. Ну, если так, да, то почему бы и нет? Дальше. Не, ну у меня разорить решили, да? 252 мне. Че, прикалывайте? Давайте так. и э, Больше я такого не вижу. Вот, отлично. Значит, самое эффективное. Это вот эти вот бомбочки. Также лучник, копье и скорость, и может быть. Уковочек. Ну, уж уколочками прокачивайте. Свой мам. Вот вам мой совет. Когда играете, не прокачивайте. Что тут у нас изображается? А, чтобы купить премию но дело в том что нету их дальше заходим в клан вам нужно обязательно вступать в какой-то любой клан эти 50, 50 это не победа Да, это не мой клан поэтому ускоряйте ящики помочь всем тем самым вы помогаете всем получаете вроде монет как я помню эй где монеты слышите игра зуба я помню вот 279 до да? Тут, конечно, можно уходить и получать так монеты. это кто же раньше делал. 279. Запомнили? Отлично. 279. Так что ж такое, а? Кидай заявки нужно. Ага. Так, зря вот так сделали зубастики. Зря сейчас кто-то мне заберет. лично Не, не, не, я-то я передумал, отстань. Блин, а где активный клан? рекомендации работайте. Вот. Так, ускорялка ящиков. Похоже помочь вам некому. Я не знаю, почему и зубы, не а может и клан удалить. Зачем этот пустой заполненный клан, который вообще не играет? А вот в чем дело. Если вы, конечно, не играете, тем самым и ящика вы не получите. Вот видите, вот это уже не получите. А раньше как было активно, помните, как мы с вами. У 11 сети еще. Стоп. это только со мной так. То ящик не отображается чувство что у меня такое давайте так так я я я не хочу все вроде бы все рассказал рейтинг нажимаете О, да тут тоже кстати интересно. так сейчас нужно изменить страну сейчас заберут Ладно, шуточка шуткин так друзья есть еще команда ну, в общем добавляйте друзьям э, моя и там вон он 7F762E6. Э, Зачем? Потому что мы встаем клан вместе с вами. Так нужно у нас игроков, Здесь, конечно, стой друзей. Вот, конечно, будут. Поэтому давайте. Чем уже друзья тем менее сильнее. Персонажи тут можно смотреть по статистике. 7 из 20 брау стар с этим больше персонажей. Хм, зуба один персонажа персонаж. А, в игре там вроде бы не так уж и много. Эти самые любимые игры. Edge зуба и Browstars. старс да, кто не знаком Edge Wipes, по новому описанию. как канал можно Вау, вау, вау. Один чувачок китаец или... У нас есть сколько кубов? 1200, 1500. То есть нужно очень часто играть, чтобы на что-то накопить. Так, ну что ж, давай пойдем вкладку уже. Охма. Ага. на один. это скучно. Согласен. 5 на 5. С рандомными, да? капец блин ладно беру конечно же ну кого мы взяли это значит, у нас фази тысячу не нет а кто у нас есть еще сто хм. никого нет блин так не интересно ладно пошлите я расскажу вам еще кое-что так как называется Пождите. новый какой чуть новый пат с персонажем тихо-тихо-тихо-тихо тихо а почему у меня так лагает тихо-тихо-тихо и сейчас у меня врубят. Как получить нового персонажа в игре с зубом? Да блин, ну ч ж происходит? Ставь лайк, если тебя тоже так раньше подлагило. А это так нечестно. Эй, я в сети, все нормально. Значит, давайте туда рассказывать дальше. Я не знаю, что будет с игрой, но а что-то с ней будет. Вы получите шанс открыть нового персонажа по мере достижения новых уровней лиги. Бюджету, но, конечно, Я... Я же вам рассказывал так себе, но тут подробнее. Это очень хорошо. Персонажи всегда вы из ящика, упускается но появляется, открываются ящиков. Так что чем больше ящиков вы открываете, тем вы сильнее. Ну ну ну что это заниматься? Это рука у него такая. Окей, блин. Давайте дальше, которые вы можете получить в команде за битву или приобрести за сам цветный магазин. Сам цветный магазин персонаж. Блин, там не было надо, кстати Не покупайте. Лучше открывайте магазины, сундучки, и тем самым эм, играйте. Так, что игра будет перезаходиться на автомате. Там, если там нужна помощь игроку. Ну, пожалуйста, help хелп, не ладненько Просто имейте в виду, что вы можете покупать ящики и ящики и сумочки может быть для инструмента только на своем текущем уровне да кстати между прочим вы получите шанс нового персонажа по мере достижения нового уровня лиги так я не знаю что не перезаходится Давайте сами перезайдем я с будет нас экранчик так, забы, забы, забы, забы. я скрыл их которые играют блин я скрыл их но ну, все уже вы уже знаете Можете скрин делать там, смотри какие Maxis играет. Clash of тоже прикольно. Светла сыграть. Не, ну и там тоже один ролик сделал пару роликов. Только на другом канале, чтобы этот канал не зацелять одной от кучи игр. Это будет вообще каша какая-то очень вкусная. ставлаки лайки, если не кашу. Что хотите присниться к битве? Не. а Давайте! Я хочу! Я не хочу быть сам! Вот видите, собираете так, так, так, так. Эй, стой, чувак. Ну, пожалуйста. Ну, ну, пойми. Ладно, как хочешь. Ладно. В пути, в пути битвы. Пожалуйста, не хочет. Ага, вы можете пре проверить, что блин. Проверьте, какие вы можете проверить, какие персонажи будут доступны на следующем уровне. То есть сейчас буду говорить, какие уровни доступны, блин а ну убивай, пожа. Так. Первая лига, Никс, Брюс и молим Тут, наверное, не все персонажи, ну ладно. Вторая лига Ларри, Шелли. я, конечно, вам потом покажу это все. 3 лига. Перец. Она так ну, называется. Новый персонаж под названием Перец. Хм, интересненько, а что если нажму на эту кнопочку? Так, что куда нас прикиньте? На скин скачать, сделал Так, Пепер. А, Пеппер там написано перец а не пеппер там и так написано было так значит четвертая <клёх> лига оли возможно там что-то изменили тоже посмотрите новое обновление но ну, услышите от меня с какой-то информации это официальная информация так что все нормально с, с, с, с официального сайта игре зуба значит пятая лига герцог что такое Герцог? Это был такой старый никнейм. Чей там Герцог это у нас танк с короткими. а, -а Лев. Раньше его назвали Герцог. А -а, интересно, кстати. Эй, ХП, ХП. Ладно, как хотите. Отступаем. Раньше называли Герцог. Блин, ну, -ну, -ну, -ну конечно играла лучше между прочим, когда разработчики не сделали игру. Их очень много раз просили Ну, ну ладно, я на время играть, потому что не знаю почему, напиши в комментариях. Шестая лига. Шестая лига. Нечестники. Я не знаю, что, блин, тут написано, ну, правда, нечестники. Это что? Прошлые названия. Кушистик. А, Фази, то, что сейчас мы играем, нечестик. Привет тебе. Мы сейчас играли за нечестик, а не за не Нечестик, запомните, это старник на фазе был. Тоже клево. Так, ну и 7 лига фин. И персонажи всегда выпускается Это перевод не рабочий. И персонажи всегда открываются из ящиков, который вы можете получать в награде за битву. Только дело в том, что 5 на 5 вообще не классно. А вот 1 на 1, наверное, классно. Нам говорили, что фазе можно крысить. Ну используйте. Если будете на центре, вас слева, справа, сверху, снизу, там да, везде нападут. Вот прям тут мне напал один чучок, который я сюда и шел вне катки, когда я не снимал. Сегодня именно вышло. <с> я сегодня запомнил. Тихо-тихо-тихо. Все, отступайте. Не атакуйте. Почему? Потому что у вас нет нормальных оружий. Конечно, есть один снайпер, который вас стреляет, Как больно. блин, а, пол ХП отнимет. Да, чувствую. Это больно ну в фазе у вас мало ХП, так это не гайд на фазе. Не, ну можно конечно, устроить вам гайд. Так, окей. ящик который вы можете получить награды за битвы или приобрести за самоцветные магазины. Ну, магазин можно приобрести. Приобрести. Просто имейте в виду, что вы можете покупать ящиков. Тихо-тихо-тихо-тихо. ж такое опасный Купайте ящиков. На, на. Иди сюда, я не сдамся, я не сдамся, ну а. А. ладно, ну, а. попал, отлично, красавчик. Ну блин, мне реально лкать. Как игра эти играют, не понимаю. Да, помню, как я раньше делал кучу роликов на телефончике. Да, было классно, монтаж был, но да, Телефон разряжался еще раз. Смотри я. Кстати, если вы не знали, то летом на. это у нас долгий день. Долгий день самый короткий день, кто знает, напиши в комментариях. Зима, правильно. Э, весна и осень то у нас стабильный день, 50-50. То есть день у нас, наверное, 60 на 40 процентов день и 40 процентов ночи. Ну, почти сам посчитать можно. 5 часов вы спите и все остальные часы там, не часов вы не играете. Это вообще классно. Поэтому я куча ролика делаю летом. Советую, когда есть каникулы, делать куча куча роликов не ну, можешь конечно кстати хотя не давайте объединяться сервер Discord макс риск во вкладке о канале задите там можно найти ну, в общем по поиску можно найти там легко найти любой север можно легко найти по названию русский английский без разницы там есть э, алгоритмы которые найдут ваш э, то что вы ищете все это нормально без разницы какой язык Зуба сервер, который меня забанили. Макс Риск сервер, который никогда не банит. Только выгон... не, не выгоняет. Всех принимает. Ему важно, чтобы вы собрали миллион. Наверное. Или просто доказывать им. Смотрите, у меня 1700, там, 85 участников. Тихо-тихо-тихо. Успокойся, чувак. выпей кофе там попить. Там, отдыхни, й а там их, кстати, кофе. Ты не знал. Я тебе покажу сейчас, покажи. Окей, okay, сейчас, жди, иди тихо-тихо-тихо-тихо. Аккуратно будет. Да. О, какой хитрый. Тоже, что, и, то что, ты что, не надо. успокойся, не надо. Ты такие активные. Так, я хочу показать, смотрим. Тут у нас есть эм, кофеварка. Где там. Стоп, а где кофеварка? Ладно. Ну, ⁇ -мо ⁇ ничего не происходит. Кстати, Майнкрафт это делал Карту Майнкрафте. Только вот эм, дело в том, что мало лайка мало просмотров. Вот и все. Можете посмотреть старые ролики, карта сохранена. Жду, когда вы напишете комментарий хоть 100 комментариев с названием. О, делай карту в Майнкрафте. Продолжай делать карту в Майнкрафте, любое. Так продолжаем. Просто имейте в виду, что вы можете покупать э, ящики, и ящики для инструментов только только на своем текущем уровне. Да, кстати. Чем больше кубка, тем у вас есть текущий уровень. Мне 60 очень маленький. А тихо тихо-тихо-тихо. Давай так подписка лайк. А ты я, я не знал. Например, если например, если вы находитесь в лиге 4, но ну сейчас какой я не понимаю. Какой же я лиги? Сейчас а, это очень интересно. Ой, блин, сколько времени, е Ладно, ладно, ладно. Ладно, хотел рассказать еще кое-что. Поэтому всем удачи, всем пока. Где на ролике вы не любите? Пока.